обзор новинок сумочек Оливии коллекции 2022 сумчатый эксперт сделаем обзор с примерками новинок от фабрики города Петза Оливии. разнообразные модели по своей конструкции это и жесткие сумки модные на сегодняшний день и большие планшеты они вновь вошли в нашу жизнь ну что Поехали. Так, начну с плачей Клатчей, клатчей разнообразный, Большие, маленькие. Зеленые, красные, разные. Так, смотрите, очень красивый зеленый, изумрудный цвет. Красный. Одна и та же модель. Показываю на примере зеленого. Цена этой модели 1900 рублей. Да. Подписчикам канала скидка 10%. Подписывайтесь, комментируйте. Мне очень важно знать ваше мнение о наших сумках модель сам по себе мягкая мягкий клатч у него удлиненная ручка красивый поворотный замок очень интересный и как в отделке внутри закрывается на клапаном что удобно при непогоде все закрыто все спрятано два отдельных входа внутри карман на передней стенке. В одном отделении и в другом отделении. Карман на задней стенке. И еще один карман просто на задней стенке. Итак, эта модель есть в двух цветах. Красный и зеленый. Большой планшет. Прям большой, реально большой. Цена этой сумки 2,100. Цвет ой, коричневый. Есть синий. Прям огромный такой планшет. Смотрите, он прям большой. Сюда войдет легко папка. Легко позволит сумке быть на плече. В основном эта сумка будет хороша для молодых девочек, высоких, крупных. И знаете, есть такой лайфхак, когда женщина крупная, нужно носить сумку, некоторые носят... Вешая далеко, убирая от тела. А здесь смысл в том, чтобы перекрыть часть тела сумкой. Визуально, когда перекрываешь часть тела сумкой, опущу камеру и покажу. Вот так. Визуально я выгляжу стройнее. Вообще вот так. Эта сумка есть в шоколадном. И этот планшет есть в сочном синем цвете. Это не яркий цвет. Он приглушенный, синий, но очень красивый и слегка блестящий. То есть как масло чуть-чуть, поблескивает. Еще есть планшет, немножко другой конструкции. Вот такой бежевый. Его цена 2000. Ручки здесь на люверсах, на кольцах. С одной и с другой стороны. Декор в данной модели является вот такая кисточка. отнести ты карман на молнии. Внутри перегородка, прилегающий карман на молнии. Так, я не сказала, что у этих планшетов внутри. Сейчас посмотрим. Вернемся к ней. Здесь просто один большой отдел, как у шопера, и кармашек на задней стенке прилегающей перегородки. Перелегающая перегородка на молнии и карман на задней стенке на молнии. Вот таких интересных планшетов. Нашила фабрика Оливия. Вообще коллекция фабрики Оливия всегда разнообразие И очень большой ассортимент моделей. Смотрите, какой интересный эко -кожа. Прям реально интересно. Это лак. На морозе он не лопается. С теснением Вот так показываю близко на камеру. Красивый, сочный Такой красный, сочный цвет. Похожий на цвет рябины. Декор. Смотрите, какая интересная ручка с переплетением. На задней стенке карман на молнии. Здесь есть длинная ручка. Цена этой сумки 2,200. Внутри шуршать не буду. Прилегающая перегородка. Кармашек на задней стенке и карман на передней. Она только в одном цвете. Есть вот такая спокойная бордо. 1900 рублей классика. Там небольшой размер. Здесь три отдела. Внутри перегородка на молнии. Это я пошла по красным. Красный бордо. Вот такой есть бордо. Цена 2000. Красивая сумка. Сочного цвета. Сочно-красный такой вкусный очень цвет. Здесь большой один отдел. Дополнительно большой карман. Сюда легко войдет формат папки. Внутри перегающая перегородка. И кармашек на задней стенке, карман на передней стенке, на задней стенке карман на молнии, на донышке ножки. Декор лак. Плак на морозе, проговариваю, не лопается, поэтому не бойтесь наших лаков. Они не кусаются, не лопаются. Они будут подчеркивать вашу индивидуальность. Из красивой эко-кожи есть еще вот такая модель, смотрите. Это не лак, это просто матовое бордо. Очень приятная, такая спелая вишня цвет, прям красивый. И растительный орнамент цветочный, очень интересный, очень нежный. шелковистый такое, как кожи дно. Красиво, правда? Очень выдержана классика. Кстати, фабрика Оливии вошла в топ-10 лучших производителей России. Так что эта фабрика выдержана... По всех отношениях в плане эстетики, в плане дизайна, в плане технологии. красивые как кожа, комбинации. В общем, топ-10 по России это о многом говорит. И я счастлива с ними сотрудничать. А еще большей счастьем является для меня дарить вам эту радость. Показывать сумочки и радовать вас, когда вы их покупаете. Это правда радость. Так, внутри прилегающая перегородка на молнии. Кармашек на задней стенке. Вот такой большой карман дополнительный. Еще есть, как отдел дополнительный. Вот так входит сюда рука, всю глубину сумки. Карман на задней стенке на молнии. Есть длинный ремень, который позволит сумке быть на плече. И цена этой сумки 2200, Новая как кожа уже в такой цене. Так, это по бордо теперь хотелось бы показать вот такой красивый стальной фиолетовый какой-то фиолетово-коричневый металлик очень красивая сумка стежка простегана, прострочена, очень интересно и она прям смотрите коричнево-рыжий казалось бы цвета вообще это теплый оттенок это холодный смотрите как он хорошо смотрится ну-ка закрывайте на клапан внутри один вход Стрегородки здесь нет. Карман на задней стенке, кармашек на передней. На задней стенке карман на молнии. Сумка без ножек. Это Crossbody. Цена 1900 рублей. Есть еще серая модель. Классика. Тоже классический серый. Спокойный серый цвет. Это же модель. Тоже цена 1900. Есть модели. Похоже, это искусственная замша, но это эко-кожа. Вот такой красивый нежно-серый цвет. Что-то в этих коллекциях подобное уже выходило в этом материале. Что-то я не помню, что-то было показано. Вот такая небольшая сумочка. Ее у нас очень любят оптовики. Немножко ворсистая на ощупь, по тактильности приятная. Два отдельных входа. Есть длинная ручка-ремень, которая позволит сумке быть через тело. Цена этой сумки 1900 рублей. Внутри на задней стенке перегородка и кармашек на молнии. Еще два наружных кармана вот здесь. По сути, получается, сумки три кармана. Сюда легко войдет маска, либо какая-то мелочь, либо проездной. Покажу еще сумочку. Лена, там вот какого-то цвета стоит такая, вырезанные цветы у тебя на столе. Смотрите, принеси, пожалуйста. 914 модель серая. А, продано, значит осталось только это, извините. Так, вот такая серая красавица, тоже вот в этом же кожзаме, в котором я вам показала, как кожа да? Вот он под замшу, сделаны красивые вырезанные растительные орнаменты, они настрочены здесь очень аккуратно, и красивый базовый цвет ножки, вот так. И внутри вход карман большой во всю глубину сумки. Есть ручка-ремень, пристегивается, позволит сумке быть на плече. И внутри большой один карман, и карман на задней стенке прилегающий. Цена этой сумки 2,100. Так, ну покажу еще одну. Так, какую вам показать? Давайте покажу вот модель. Есть у нас, смотрите, вот такая вот кроссбоди. Серо-коричневого цвета. Ее цена... 1800 рублей, длинная ручка, ремень, внутри прилегающая перегородка на молнии, перегородка, нет, карман на задней стенке, кармашек на передней. На задней стенке карман на молнии. Она серо-коричневого цвета, есть черная со строчиной, белой светлой ниткой, и есть черный, вот такое черное кружево. Вот, и есть вот такая вот сумочка, покажу, бежевая, кирпичики. И зеленая, очень интересная тоже модель. Длинная ручка ремень, зеленая и коричневая. Цена этой сумки 1900. А здесь, э, так, смотрим, одно отделение, карман на задней стенке и один карман на передней. Ну, как-то так. Сегодня все.